занимался, но сигнализация костюма орет как проклятая. График сбит к чертям. У меня в лаборатории на всех машинах программные протоколы, еще запатентованные документы по биотехнологиям и на всех сплошняком имя Харглива. Это какая-то аварийная программа, которую он строил на самых глубоких уровнях. Представление не имею, что это значит. Быстро двигай по шоссе Рузвельта к нам в лабораторию. Не знаю, сколько я тут еще смогу проторчать, поэтому не тормози по дороге. СЭЛ понаставили блок постов по всему шоссе Рузвельта. Я только что перехватил их переговоры. Похоже, Локхард лично контролирует эту операцию. Он будет там, Пророк. Так что работай тихо. Доставить буду образец ткани. Выйти на шоссе Рузвельта. По окончании он операции. нужен живым. Да? Нужен кому? Этот урод только что положил пару дюжин моих людей, мис Я больше рисковать не буду. Пророк умрет. Пусть Каргриф делает с его трупом все, что угодно. Каргриф Харгрив хочет. Харгриву нужен костюм, он его получит. Ему это не понравится. А мы оба, насколько я знаю, на него работаем. Вот тут вы ошибаетесь, мис Это вы работаете на него! Я же отвечаю только перед советом директоров Сэл и службой безопасности. И мне плевать! Понравится мои действия какому-то старому первую маску-приру, да типа Харгрива! Лилине! Корпорации Хайнет осторожнее с выбором врагов Лохха! Разговор окончен! секторе множество бойцов сел. Если они найдут лабораторию нам обоим крышка, ускорься, брат. Рузвельта, пока не упрешься в причал харбор Лайтс. Контроль, это драф к 7 это Азура-1. Цель движется на северо-восток по шоссе, пешком. Квадрат, э э Можете перехватить? 7. Сейчас на Манхэттенском мосту мы его нашли. Он труп. 7 это Тарас Стрикланд. Контроль. Наша цель — схватить и запросить объект. Приказ на уничтожение отменяется. Подтвердите, как поняли. Пошло оно все. Этот ублюдок вынес половину группы губы. Он сдохнет здесь и сейчас. Ах Само по курсу блокпост цел. Тебе нужно прорваться через него. Это драп 2. Движутся, движется по разрушенной автостраде. знаю. Пророк все еще на шоссе, движется на север. Покинула транспорт, повторяю, цель покинула транспорт. Я в полном дерьме. Ты должен меня выручить. Я сейчас на пути к квартире, в которую меня пустила пожить бывшая подружка. Это недалеко отсюда. Можно там встретиться. Только вот я оставил адрес у себя в лаборатории. Прямо на рабочем компе. Если они подберут код доступа нам каюк, проберись туда первым и разнеси мой комп в чертях. Они в лаборатории. Доберись туда раньше, чем они что-нибудь найдут. На тебя вся надежда, парень! оборону. Он идет сюда! Внимание всем! Местонахождение Пророка подтверждено! Он на причале! Лепните этого ублюдка! Так, вижу тебя через камеру охраны. Смотри, там всего трое. Сними их, пока они ничего не нашли. Похоже, он уходил в спешке. Включить компьютеры. Лох, копий, отключена. Да вот только гляньте на это. Наскировка отключена. Меня волнует не цепок, а меня волнует ровно. Что ты нашлась? Тут его личные файлы. В а, конспирации этот чувак просто младенец. Или кто хочет? Есть что-нибудь указывающее? Что вы просто отключена. Маскировка отключена. лаборатории уничтожить вас понялся в Мы потеряли середка, Выходите из боя. Ты все еще там. Лови координаты. Точка в двух шагах. Я там разместил нанокапсулу крайнетовское старье, который я прихватил со склада, когда сваливал. Не сравнить, конечно, с той, что в лаборатории, но лучше, чем ничего. Потеря! Повторяю! Отлично, ты на месте. Сейчас пущу за тобой лифт. Ребят, Баркли рубят в капусту в центре. В остальных местах от края нет немного осталось. Хаос, смерть! Пророк, но ну наконец-то. У меня уже нервы сдают. Заходи быстро. И давай опять дверь открыть. Та штука, которую ты подхватил на месте крушения, как на нее взвыли системы костюма? Несомненный мир, та же структура, что у ткани. Каргриф совсем уже не соображает, что это не Гевлар. Нам туда. Капсула готова. Основа так же, что на острове, только мощность поменьше. Запустим про... Итак, это Тарас Триклан. Дочь сам знаешь кого. Чокнутая сучка, так? Ахагриф, хрен знает, что происходит у него в башке. Соединение установлено. Ожидание. Системы доступны. Инициализация выполнена. Мониторинг на памяти. Нанопротоколы активированы. Странно. Идет сканирование. Погоди-ка, ты не пророк. Что за хрень? И ты кто? Харгрив тебе велел? Не спецназовец, как ты, как пророк, был. Я чокнутый технарь-заговорщик. Чёрт возьми, пророк должен был вытащить нас. За нами шли морпехи. Увы. Что ты знаешь оцефалоподах? Глупый вопрос, а? Ничего. Ладно, я вкратце расскажу. Долбаные кальмары громят нас повсюду. Не думал, что почувствовали стеки и инки впервые, столкнувшись с Оспой. Короче, ты видел спору, так? И что она делает? Пророк говорил, что он знает, в чем дело. Сканирование завершено. Это невозможно. Не Это нанопрограммы. значит, чужеродная ткань. 21%. Ладно. Этот костюм, он создан из самовосстанавливающейся полуорганической наноматерии. Творение корпорации Харгриф Раш. Да, этот Харгриф, он создал эту хрень. Пророк из спецназа. Харгриф нанял его, чтобы он носил костюм, но он сбежал. Вернулся больной на голову. А там... Видишь? Вирусная подпрограмма в глубинных слоях костюма. Живой код который... Как сказать? Типа меняет себя, чтобы принять что-то новое. Новые данные, скажем. Что я думаю? Что перед нами сейчас уникальный биокод вакцины. От этой споры. Надо провести декодирование. Здесь ничего не выйдет. Банально не хватит вычислительной мощности. Да черт возьми, в Нью-Йорке есть место, где есть эта штука. Лаба Харгрива на острове Рузвельта. Призма. А это далеко отсюда. Вокруг киша Цефа и пытаться туда пробиться, а самоубийство... Они здесь! Черт! Чёрт! Я в пожарный выход, а ты давай, задержи их. Это что? Ложная тревога. Кто там? По мне работают! Слышали? Я проверю. У нас минус один. Маскировка отключена. Чего? Найти его. Вас понял. У нас контакт. Раз. Я тут послушал переговоры Сел. Похоже, они собирались отправить тебя в штаб на Уолл-стрит. Я это место знаю. Уверен, что у них там есть нанокапсула с функцией глубокого сканирования. Она позволит тебе добраться до самых нижних уровней структуры твоего костюма. Место хорошо охраняется. Однако у тебя есть шанс. Прямо под улицей проходит аварийный туннель. Вход в него возле церкви на Уолл-стрит. Встретимся там. Ты лучше иди по крышам, а я пойду другой дорогой. Значит, смотри. Вокруг командного пункта толпами бегают бойцы Сэл. Похоже, Сэфу устроили им веселую жизнь. Заправляйся, в центру попробую помочь обойти систему безопасности. Проникнуть в центр нано-диагностики Сэл. Порвать на командный пункт. Контроль, прием. Изумруд один на связи. Кальмары, бегуны, много. Приближаются к блокпосту Дельта. Запрашивая подкрепление. Вас понял. Держитесь. Изумруд 3 на подкрой. перекрыты на мертвый попробуй пройти через какое-нибудь здание Плана. Там бойцов в форме СЭЛ. Похоже, они полностью перекрывают территорию. Слушай, мне нужно пройти мимо охраны. Можешь их ненадолго отвлечь? Устрой заварушку возле церкви, чтобы оттянуть туда войска с Уолл-стрит. Потом... Ну э, э, да. Там есть аварийный туннель. Пройдешь по нему. Встретимся на той стороне. Стоила мне половина моих людей направляется в вашу сторону. Спасибо, отключена. Отлично! Сработало! Выбирайся в туннель. Встречу тебя на другой стороне. Ra В на костюме есть система адаптивной биологической обратной связи. Это самая сложная боевая система, какая только есть. Но для работы с ней нужна постоянная поддержка со стороны. Этим я и занимался. Если уж Пророк напялил на тебя этот костюм, значит, он поручил тебе что-то важное. Мы уложим тебя в эту капсулу. Расканируем все уровни костюма и выясним, каково твое поручение. Так, похоже, диверсия сработала. Они отводят войска с Уолл-стрит. Вот он, наш шанс! Я сейчас найду, как спуститься на нижний уровень. Тебе придется идти через крышу. Поторопись! Найди капсулу глубокого сканирования. Найди в центр нано-диагностики СЭЛ. Пророк в секторе Альфа. Дергитесь сюда людей чего? быстро, внимание, вы приближаетесь к сектору, повышенной безопасности. Check the перекрыто? Чтобы пройти, тебе понадобится взрывчатка. Ищи тайник с оружием! Цару... Теперь будь добр, не стреляй тут ни в кого, а? Мне нужна помощь с софтом для капсулы. Ты готов? За работу! Ходячий труп. Без костюма... Клянтика. Оно растет прямо в ранах. Фактически а, срастается с Сфокусируйся на самых глубоких слоях. На самой основе. Что-то там происходит. Похоже, какой-то дополнительный модуль. Да. Открываю буфер. Подготовка к сканированию. Алькатрас, так тебе зовут. Алькатрас, Скай. судьба слушай, слушай, слушай, слушай, Люди с ног сбиваются, ища тебя. А ты вот он, уже связан. Ага, если его связать, то и убивать не надо. Да? <звы> Командор Локхарт, вы отойдете. Поднимайте. на Булл, к вашему слогану. Следите за ним. Если будет создавать проблемы, бейте, но не сильно. Потом его нужно забрать. Лучше обесточьте костюм перед тем, как выпустить его. С удовольствием. <Слых> Чтоб ты знал, пророк, не дергайся и не шали. Эта штука будет в твоем ухе всю дорогу. Доставишь мне хлопот, лишишься головы. Теперь вставай. Не шути со мной, пророк. Встал и пошел. Что такое? Ты же мечтал напасть на след таинственного, зловещего заговора. Да? не шути, так, он, не Господи, Тара. Видел бы тебя сейчас, твой отец. Работать на этих... Да, мой отец мёртв. А теперь и согнись! Думаешь, ты такая умная, Тара? Ты понимаешь, что это не пророк. Он просто... Лема Харгрива